привет друзья 22 год это мощный трансформационный год для каждого из нас он наполнил разными эмоциями и страх и боль и тревога и гнев и раздражение и сомнения потеря смыслов разного рода состояния у каждого из нас огромные потери и вместе с этим этот год расширения возможностей, трансформации, ресурса, пересмотра внутреннего, внутренней перестройки. И крайне важно собрать всю силу этого года, всю, все возможности, все принципы, которые точно, абсолютно точно родились у вас в этом году для того, чтобы построить свой мощный новый будущий год. И каждый год я провожу традиционную программу «Квантовый скачок в будущий год», куда приглашаю и вас, где в пространстве потока мы вместе соберем всю силу себя в этом году, достанем из этих побед, все самое-самое-самое важное, и отпустим то, что ненужное, и запланируем свой счастливый, свободный, красивый будущий год. Сейчас, до 5 декабря, очень лояльные условия. Это мой вклад в людей моей страны и в будущее моей страны. Приходите, буду вам рада.